Сейчас вы спред Лиза Низамова. Она сама из Казани, она организатор курилки Гутенберга. Она расскажет про научные лекции как самый востребованный научно-популярный канал. вечер уже, наверное, дать мне спасибо, что остались. И первый вопрос, точнее, уже были упомянуты все те порталы, о которых я сегодня буду говорить. Uh, первый. Кто читает «Образовач»? Поднимите руку, пожалуйста. <связать> Ура! Отлично. <связать> <связать> ага, хорошо. А наверняка, кто, если кто-то читает, то наверняка видели анонсы Курилки Гутенберга, да? Кто-то видел? Читай, если, если внимательно читаете, то наверняка замечает. Так вот, собственно, паблика «Образовача» вот непосредственно связана с тем, чем я занимаюсь в плане популяризации науки. Это лектория «Курилка Гутенберга», которая была создана два с лишним года назад и я являюсь его организатором в Казани. Вообще, что такое? Кто-то был из вас на нашей виктории Нет? Кто был? Так. Ну, вот приходите, те, кто не был, 8 октября у нас будет первое после летнего перерыва мероприятие. В чем вообще суть этого проекта, я сейчас расскажу. Вообще, это такой лекторий очень, наверное, в каком-то смысле выгодного формата, потому что в рамках одного мероприятия у нас происходят целых три лекции. И чтобы было не скучно, интересно, забавно и задорно слушать, это три разные лекции, как правило, даже на разных тематик. То есть в рамках одного мероприятия могут быть прочитаны лекции по астрономии, или какие-то лекции, которые касаются кровавого навета и лекция, посвященная там, физиологии сна, например. То есть, таким образом мы собираем разную совершенно аудиторию, да? кто-то приходит послушать лекцию про черные дыры, кто-то вообще там, там про политическое поэзию, например, и так далее. Собственно, как я уже сказала, лекторий был создан в 2014 году. Сначала вообще все это началось, на самом деле, началось это все еще раньше когда несколько друзей стали собираться для того, чтобы друг другу пересказать какие-то книжки, которые их вдохновили и поразили. Из каких-то рассказов дружественных все это переросло потом в лектории. да, Сначала, ну, как бы, сначала это были какие-то собрания там, на 20, на 10, на 20 человек, потом места в квартирах там где-то еще стало не хватать, и ребята стали уже собираться стали организовывать уже мероприятия в библиотеках и других, на других площадках. Кто вообще создал этот проект? Собственно, Автор идеи — это Михаил Янович, продюсер интерактивных приложений, но сейчас уже непосредственно, непосредственно курирует проект Рома Переборщиков. Наверное, тоже кто-то, кто как-то как связан с популяризацией науки. Но наверняка это имя вам знакомо. Итак, как я говорила, да, формат мероприятия — это три лекции по полчаса. И главный критерий, наверное, ну, один из главных критериев — это какая-то живость. Да, это должен быть живой какой-то разговор о науке. Все-таки мы занимаемся популяризацией науки, и как раз одна из наших задач — это сделать науку интересной, даже тем, кто этим занимается, занимается, да? даже для тех, кто от этого как-то далек и, и не хочет с этим <соценно> ничего общего иметь. <соценно> вот. Кто вообще организовывает э этот проект? Э вот, может быть, вы уже знаете о том, что лекторий Курилка-Бутенберга существует вообще в 24, аж, аж в 24 городах, в том числе еще и за пределами России, даже в Латвии и Беларуси есть этот лекторий. Кто этим занимается вообще, это волонтеры, которых куратор проекта «Рома Переборщиков» ищет там посредством соцсетей и находят ответственных ребят, и эти ребята занимаются этим лекторием. Да, дальше. Вот, например, в Казани да, этот проект, этот лекторий организую я и мой коллега из Центра современной культуры «Смена» Денис Волков. И вообще в каждом городе, как правило, это всегда разные площадки, да? то есть в каждом городе, как правило, нет постоянной площадки, на территории, которых, на которой происходит лекторий. Лекторий, как можно уже догадаться, регулярный. У нас везде это происходит по-разному, где-то это бывает 2-3 раза в месяц. У нас в Казани мы это делаем раз в месяц, ну и периодически уходим на каникулы на летние, например. Вот. Но вот в Казани такая история, что нам как-то повезло в том смысле, что Рома обратился сразу в Центр современной культуры Смена с вопросом, не хотим ли мы делать у себя такое мероприятие. Но мы, конечно же, согласились вот, и, собственно, стали организовывать. То есть в Казани есть своя площадка этого мероприятия. Но вот здесь парочку фотографий из того, как это все начиналось. Да? то есть какие-то посиделки. Вот. То есть это вот было буквально 4 года назад. А теперь это на самом деле оказывается самый посещаемый научно-популярный некоммерческий лекторий. Ну и в Казани, да, как можно заметить, тоже очень много людей ходит на научно-популярные мероприятия. Как вообще происходит все? собственно? После того, как Рома обратился к нам с вопросом, не хотим ли мы делать у себя это мероприятие, мы, конечно, согласились. И нам было вообще интересно, как, как, откуда вообще люди узнают об этом мероприятии, как они будут приходить на мероприятие, как они будут узнавать. Ну, собственно, здесь очень сильно помогает э, сообщество образовача ВКонтакте, которое с самого начала поддерживало этот лекторий и предоставляло свою аудиторию, да, свой трафик для того, чтобы там публиковать новости и так далее. То есть, э, конечно, очень многим лектория Курилка гуденберга очень сильно обязана лектория образования паблику образовать. Может быть, вам интересно даже, откуда название такое взялось. Да? Название, кстати, часто, ну, не то чтобы часто, но времена вызывает всякие разные неоднозначные реакции у разных представителей бывает такое, что мы кого-то зовем на лектории, и нам говорят, что нет, мы не придем, потому что название такое, вот, курилка, все такое, это так все ужасно, ужасно. На самом деле, название лектория имеет непосредственное такое отношение к истории вообще всего, как это все происходило, как, как гласит легенда, все это начиналось с каких-то бурных обсуждений в курилке РГУ. а, собственно, откуда вообще Гутенберг взялся, он взялся ну, помимо того, что он еще создатель печатного станка, он еще и вдохновил своей книжкой, как бы его персонаж, его персоналия, точнее, даже вдохновила, вот, опираясь на книжку «Планета Гуденберга», по-моему, называется книжка, одного из создателей. Ну, собственно, вот так приклеилось это название, так и осталось – Клюга Гуденберга. Вот, что вообще интересного в этом лектории, что уникального, наверное, в каком-то смысле, в том в смысле, что он полностью некоммерческий, то есть мы не берем деньги за вход, мы не берем за выход. То есть абсолютно за... энтузиастская, волонтерская вообще история. И с точки зрения зрителей, то есть зрители абсолютно свободно могут приходить на наши мероприятия, это очень открытый проект и мы тоже как организаторы делаем это на чистом энтузиазме все происходит благодаря каким-то личным контактам естественно с самого начала, как только мы начали делать этот лекторий, мы приглашали конечно же в основном своих знакомых знакомых, знакомых, ученых потом круг этот стал расширяться естественно нам стали писать уже другие какие-то незнакомые нам люди и стали спрашивать, можно ли бы участвовать в нашем мероприятии. Ну и на этапе выбора спикеров мы, конечно же, все, со всеми ими встречаемся, обсуждаем тему, как-то смотрим, как вообще человек рассказывает. То есть для нас очень важно, чтобы спикер был интересен. То есть это все-таки должен, должен быть очень активный, яркий, интересный, такой вдохновляющий рассказ. И, конечно же, мы очень активно обсуждаем с, во время подготовки к выступлению. Мы очень активно со спикерами обсуждаем содержание лекции, зачастую консультируемся со своими знакомыми учеными на предмет там, того, что вообще о чем будет речь в лекции. То есть стараемся какого-то бреда не допускать среди того, что там будет рассказано на лектории. Ну вот, собственно, это смена Центр современной культуры. Это площадка, где на постоянной основе происходит этот проект. Вот. Ну, тут разные картинки счастливых людей, смеющихся с лекцией. Но тут вот большой список тех городов, где также проходит Курилка Гутенберга. Довольно большой список. Дальше начинает только будет расширяться. И здесь точно такая же история. Во всех остальных городах все это происходит на абсолютном полном энтузиазме. То есть за все это берутся волонтеры как с точки зрения и организации и с точки зрения продакшена то есть SMM и монтаж видео все это делают волонтерами за что им большое спасибо и тут статистика такая в общем за все это время за время существования было просто масса мероприятий проведено все видно вот. Ну и чем еще полезно, полезен вообще лектор, если кто-то не может его посетить, он, естественно, может потом все эти записи посмотреть на Ютубе, канал существует, то есть все можно посмотреть. Вот. И тут вот, разные большие страшные цифры. Вот. Э -э ну и вот, и и еще одна страшная цифра, что 100 человек аж, участвует в этом проекте. Ну вот э в Казани непосредственно мы занимаемся этим вдвоем с моим коллегой. Э -э ну, и Лектории не ограничивается просто лекторией, то есть весь проект он не останавливается только на том, что это просто какие-то лекции. Вообще лекторий сотрудничает с кучей разных других организаций, с вузами, с библиотеками, с различными площадками, для которых потом тоже организуют раз различные лекции. Вот есть, например, в в музее Гоголя, собственно, есть вот, например, свой культурный лекторий Курилки-Бутенберга. А еще вот, например, скоро с, с издательством АСТ будет выходить совместная такая серия с лекторием курилки Гутенберга, книги молодых ученых, которые выступали как раз в рамках лектории, и их книги будут как раз публиковаться в издательстве АСТ. Ну и, собственно, от тех, наверное... <с> Это одной из самых важных вещей. В нашей лектории может участвовать, наверное, любой человек, который может интересно рассказать о, о науке, о своем о своей деятельности. Ну и, конечно, профильное образование очень приветствуется. Вот. И действительно, кто у кого горят глаза и кому интересно рассказать о науке, он может обязательно участвовать и очень легко может принять участие в нашем лектории. Собственно, эта информация очень открытая, то есть мы тоже периодически публикуем в группе смены и в группе курилки группе гутенберга объявление о том, что нам нужны спикеры, вот, потому что действительно спикеров, которые занимаются наукой при этом и при этом могут интересно и, и за такое ограниченное количество времени рассказать о науке, их действительно очень мало, и мы ищем самых лучших. И в общем, собственно, вот ссылки все, которые необходимы, запоминайте и приходите на наши мероприятия. Вот. всем спасибо.